Здорово, народ! Я уже восстановил свой компьютер, хотя бы немного поставил сюда Вегас и пробую заново делать какие-то футажи, монтажи, пресеты и так далее. У меня все подчистую слетело и поэтому есть небольшая проблема. Самое ценное, что там было, это готовый ролик на Боброграде. Но ничего, я уже записал новый материал и смонтировал его. Проблема заключается в том, что мой голос у вас будет мелькать то в правом немного, то в левом ухе. Это не супер критично, я попробовал выровнять, но получилось как получилось. Это будет только в этом видео, к остальным я уже все обещаю исправлю. Если чё, я играл на нашем сервере Бебраград. IP, группы ВК и так далее, а также возможно, и промокодик будет в описании. Сегодня мы побываем на нескольких жалобах, накажем каких-то донатных идиотов и просто поржем. В общем, будни ночного администратора сегодня во всей красе. А ну и монтажик поправил чуть-чуть, поэтому думаю теперь визуал будет приятнее, чем обычно. Ты не А я, пожалуй, возьму из того, что есть. Ммм, mm, понял. Спасибо. Спасибо. Я полностью снес все свои файлы с наработками, которые у меня были за весь 2022 год. Вы не представляете, насколько я сейчас зол. Я готов реально рвать и метать. Я в данный момент, ребята, испытываю вселенскую боль. И я чувствую абсолютно за весь мир. И поэтому было бы неплохо все это выместить за госпрофессию. Почему бы и да? Ведь я могу быть, сукой. Соблюдаю, конечно же, правила сервера, на котором я играю. Беру вот этот карабинчик и вот этот автомат пистолет Мне, кстати, надо сроки ареста глянуть. Если вы любитель поиграть на госпрофессиях, то сначала рекомендую вам ознакомиться с таким правилом, как сроки ареста. Это правило не особо большое, но ознакомившись с ним, вы можете уберечь себя от попадания в бан за нарушение правил ареста. Посматривать, что происходит в городе. А кто написал, что КПП не общественное место? Что за... это значит вообще? Ну просто а, могут некоторые люди по-своему воспринять. Слово, не общественное место. Вход воспрещен, О, просто это лучше это сделать. Будет. Мэр, можно поосматривать людей? Письменное разрешение можете выдать на это? Спуститесь, пожалуйста. Спуститесь. К стене лицом встаньте. К стене лицом. Побежите куда-то, открою огонь. Две минуты, не прошло. Лицом к стене еще двух минут но я все прекрасно понимаю вас никто не сажает в тюрьму я вас осмотрел свободен вот оно стоит лицом к стене И лицом или я открою огонь раз два три к стене <реклама> к стене <реклама> дурак Ну ладно. стене. Я жгу евреев, евреев. С чего? Я тут живу. У них. Нет. Вышел. С вышел. Чего? Вышел. Слышишь, Раз. Медик, Два. Что? Ну, дай мне выйти, это читаю орёшь истеричка. Оскорбление госсотрудника. Да чего же наивный дурак не знал, что это ФРРРП? Оскорбление. И что? И что? Ты свою жалобу разбираешь стоять? Ты свою жалобу разбираешь? Я тебе срок, выдаю. Да? Я тебе выдаю срок. Нет, ты мне не выдаешь срок, ты сейчас подаешь жалобу как нормальный чел. Ты свою жалобу разбирать не можешь. Схуяли это? А кто подавал жалобу, чтобы я ее разбирал? Никто. Есть там вопросик один. Чел, которого я тэпнул, у него Фир РП выходит. А он признал такого? А причем ты признал, не признал? Эта ситуация со мной связана была. До да кого фер РП? Просто жалоба на другое. Да вот, сейчас я тэпну его. Чапаш. Да. Вот, у него получается фер РП. Потом, если у вас на него жалоба, или с ним там она проходит, то потом вам в конце выдай фер РП. Максимально да, скажу. Тот Гениус, ФИР кстати, на, себе, на свою жалобу разбирает, держи в курсе. Что с такой? Я, я сейчас хочу, да. Хочешь я тебе еще добавлю неадекватное поведение, потому что ты ничего кроме этого не говоришь. Все, вдруг у меня неадекватное поведение, ты нарушаешь правила, разбираешь свою жалобу. Ну вот видишь, ты ничего кроме этого не говоришь, кроме как разбираешь свою жалобу. Разбор своей жалобы идет, если э, он. Да нет, он просто тупой, он не понимает, э, что такое разбор своей жалобы. Это когда а жалобу подавлю. Кстати, Что фиксируется? Если на него подали жалобы. Ну, если, если ты реально читать не умеешь, жалобы... и ты не воспринимаешь. Правильно инфу, которая написана в правилах. Я что сделаю? Ну, так что? что, В чем проблема? Фирррп у тебя, все. Короче. Добавочный подожди, там подожди, уже... Я отдыхают. не с тобой разговариваю, закрой свой рот. А, или что? Ты а меня опять убьешь тебя. и нарушишь кучу правил? Да, Захлопни все, ебальник, свой, ну, сука. А адекватнее адекватно ведите себя. Видите. Общем, Тихо, пожалуйста. На тебя. А по поводу того, что, получается, незримый напал вот на этого человека, ты подлетаешь на крышу, или куда, я там точно уже не помню, и начинаешь помогать незримому. А зачем ты ему начал помнить на я не прогадал я не помню смотри да, я ты с ним до это этого как ты связывался нет там по меня то ли выстрел полетел но я не помню почему я стрелять на короче, это короче ну, на крыше на крыше ну буквально минуты три, три. Назад. А посмотри, прилета... у меня прилетал дамаг от него первым или нет? Чтобы сэкономить время, давайте я вам сам расскажу, что там произошло. После того, как он меня убил, он ввязался в еще одну перестрелку, но уже на улице с каким-то другим челиком. Начнем с того, что он к этому челику никак не относился, по которому начал стрелять, и на этом, в принципе, можно и закончить. И это нарушение правила нон-РП, а возможно также фритамага или фрикила. но это уже смотря как далеко зашла перестрелка. Это один из форменных микроболванов с донатом, которых вы могли, наверное, встретить в других моих роликах, на остальных серверах отличаются они тем что у них не так много доната а также они улетают на куда больше срок чем на остальных серверах если на рандомном серваке за нонрп дается около 10 минут то тут можно спокойно выхватить все 60 а теперь ты расскажи почему у меня феррп и нонрп ты оружие убрал стоял с нами ты со мной не разговариваешь я не Чё буду проблему объяснять а ну я на тебя в жалобу просто подам туда дискорд канал хорошо ну, давай, если у вас какие-то ссоры, вы потом определитесь да не знаю, что-то он цепанулся. Сейчас я на него просто жалобу кидаю и все. Нет, жалобу кинул по залу. Что у вас произошло? Я можно скажу, меня не волнует, что вот просто не надо засирать мою жалобу, хорошо? Ну вы ж пока демку смотрите. чего вот этот ZRV топ-1 по адекватности, кстати. Могу тебе пока рассказать, что с этим было? Ну, просто так ситуацию. Реально я нарушил или нет? Короче, я в аптеку захожу, в инструмент, захожу в аптеку, и этот приходит, говорит, типа, выйди. Я, я выхожу, стою к стене, он начинает говорить, то, что типа, ты же арестован будешь, за то, что не в каче дома. Он берет на ручки, короче, ну, у него оружия в руках нет, и я отхожу, беру дроп, расстреливаю его. Говорит, то, что здесь ферр-рп и нон-рп. Где нон-рп, ладно, ферр-рп может и есть, возможно спор спорное оружие у него в руках не было значит так я его вижу в коридоре цемента я ему угрожаю оружием чтобы он стал лицом к стене он берет забегает в дом и начинает говорить что он тут живет я ему несколько раз говорю чтобы он вышел и как только я начинаю отсчитывать он уже все-таки слушается то ну что и по итогу я вышел же Прямо да случае, ты по итогу вышел Но ты встал такой... лицом к стене под угрозой оружием и ты взял просто сбежал с этой рпшки по факту тут либо уже фирр РП, либо нон рп либо если я очень сильно захочу что-то да и то и, и оружие другое из рук убрал, и оружие из рук убрал вот. у меня и выбора не было и получается кроме выбора рук не рук было у тебя там... кроме как стоять просто и терпеть потому что на тебя действует правило феррерп у тебя нету расширенного феррерп как у маньяка или же БГ с его расширенным пг у тебя оружия в руках не было чего мне бояться на ручках, ну конечно решает? я его на пару секунд убрал а ты сразу же этим заобузил ну вот, все. Ну, то есть подожди, стоп-стоп-стоп-стой, стой-стой-стой, Пич. А то есть подожди, по-твоему, если я убираю оружие, на тебя в этот момент уже все не действует в РП. Я тебя еще раз спрашиваю, что мне бояться наружников в твоих руках, или что мне боятся? Не, я тебе прямой вопрос задал, другой. Ну, то есть в РП здесь трактуется так, что если чел в какой-то момент на секунду оружие убирает, то все. бояться нечего, можно убегать, просто ливать с РП. Чё? Какой лист? Поэтому... Но ты ливнул, побежал по своим делам достать оружие и постреляться. Вот, это, получается, ты ливнул Из, из этой РПшки ареста и обыска And... Ну так ты не ответил Причем на мой вопрос Ну ты не ответил от на мой ушел. вопрос Смотри, если еще раз ä, Проигноришь этот вопрос, я тебе куда? уже Выдам неадекватное я поведение открываю. И вообще-то мне две минуты назад да Сказал, потому, что со мной общаться не будешь О чем ты? А при чем тут это? Ну, я тебя заинтересован в том, то, чтобы а что? Ограничить тебе игру на серваке У тебя будет, нет, не, не неадекватность, а помеха Разборкам, последний раз задаю тебе вопрос То есть, по-твоему, ФерРП по-твоему, Фир РП трактуется так, что ты можешь в какой-то момент, когда кто-то уберет оружие, просто забить хуй на РП-шку, да, и убежать? Я, на, я ответил на него, если читать не умеешь, что это не моя проблема. А, хорошо. Рулабус. Что? Что Рулабус у тебя теперь дополнительно. Рулабус и фиррп. Пич, еще вопрос. Нет, ты посмейся, но мне тут вообще смеяться не с чего, если бы у меня такой вердикт был. И не забывай, что я как бы сейчас выявляю нарушения в той ситуации, которая между нами была, а не какой-то другой админ. Хочешь еще поговорить? Пожалуйста. Потом тебе просто еще больше срок от него прилетит, потому что я уже выявил несколько нарушений. Изи, сука! Я тебе говорю, я просто на тебя здесь ход жалоб. Да, можешь все. говорить что угодно, мне вообще факт, до одного места что-то, мне факт, будет далеко до пизды, до твоей жалобы в, в дискорде, потому что если я покажу демку и покажу конкретные моменты администратору, если ко мне будет какая-то претензия, угроза то все поймут, все поймут, уже я был прав. Я факт, прям сейчас иду. Константирует? Стоп. Где Константин? Стоп. Стоп. Костю, позовите сюда, Костю, где ты, блядь? Константирует он. Стоп. Вот и мы давайте, наверное, остановимся и поговорим насчет правила рулобос: Что это такое и с чем его едят? Оно запрещает обузить уже действующими правилами на этом серваке. Охренеть доступно объяснил, мы все поняли, конечно же. Ладно, поподробнее. Вот есть, например, какая-то недоработка в правиле. Возьмем тот же самый Феррерпе. Там же не написано прямым текстом, что вот если вам угрожают оружие, и челик, который вам угрожает, убрал на пару секунд буквально ствол, то сразу же на вас ФРРП перестает действовать. И челик какой-то рандомный, но ну, возьмем, например, этого дурака. Решил додумать это правило и внести туда свой негласный нюанс. Аргументация у таких дураков примерно одинаковая. Но я же не вижу то, что там написано, то, что так нельзя делать. Значит, я буду так делать и так можно. Либо меняйте правила, либо идите нахуй. Да, не написано, но раскрою вам секрет. В 23-м году все-таки модно думать головой. И хотя бы немного логически рассуждать, отталкиваясь от ситуации. Но нашему главному герою на это побоку. Он решил вывалить одну из тысячи своих больных фантазий касаемо правил этого сервака за истину, и за это получит наказание за рулобус. Я не угрожаю, я факт констатирую, что иду заливаю, в чем проблема? Ну да, вот и все. Еще одно правило. Четыре правила. Пятое правило, добавьте ему, пожалуйста, ребят. Как-нибудь. Уже 5-10 часов у тебя за угрозу жалобой. Короче, смотри, мы посмотрели дымку, а, получается такой момент, что возле а, этого, возле вокзала а, стреляется человек и незримый. Ты подлетаешь, просто смотришь, а, после чего начинаешь стрелять, получается, по нему. Угу. Окей, что у меня? Ну, а по какой причине ты начал? стрелять я говорю я не помню что у меня нарушение как это по этому ну, поводу так-то фрикил фрикил хорошо фрикил -фри плюс <связь> раз начал помогать ему пиздец чел попал Скот вот что-то в таком случае а что смотреть а, что он там выверил выверил у меня ролл рол... рол... а что? или что-то такой ролл а буз, блядь, это чё, а -а -а. Под препаратами какими-то скажи я... какие -то, я тоже хочу конечно у тебя я просто отвратительный микрофон ну, Студия понял. но у меня у меня отвратительный не микрофон, учить, у тебя отвратительный голос. Ситуация, Дальше, что, давно. будешь продолжать что-то выкидывать? Так ладно. Тут стоп. Не Ладно. Давайте этот. Давайте, знаете как? Если нарушение администратора нашел по моей жалобе, то как бы вы дальше разберетесь? Но без меня, да, да, да. Надо идти. Верните его тогда. Просто вы я ж его не брал. Че у него там выходит фрекил, да? Ну, в общем говорю, повторяюсь, не хочу душить, но если человек а, говорит, я не помню ситуацию, хотя Одна она была недавно, то это помеха, помеха разборка Ну так чисто, к факту говорю. Че еще раз? Хуйво, чё. Типа а если я реально не помню. Если там минут пять назад, то ну типа не верится, что ты их Не считаю, честно, минут 15 это скорее всего назад. Ну, а ты, ты часы песочные ставь, сам. когда Может, играешь. Поможет. Может, поможет. Так, в общем. Uh, у него с вашей разборки выявился фрикил. Uh, переходим <связывая> к той ситуации, что у нас была. 1,8 плюс 1,31. 1,31. Это правило профессии. Ага, хорошо, окей. Сотрудничество. Я понял, понял. Так вот. Прикол в том, что он единственное, что мне говорит... Он мне единственное что говорит Что вот я на тебя типа жалобу подам За разбор своей жалобы И об этом он говорил кучу раз Думаю для этого демка не нужна Потому что вы и так сами это все слышали Так вот, далее когда я у него спросил, то, что, как по-твоему вообще трактуется ФИРРРП, я ему задал вопрос, типа, по-твоему, ФИРРРП отключается, если на тебя оружие не направляют в течение секунды-двух, когда кто-то хочет тебя заковать наручники? Он сказал да. Он сказал да, написал это в чат текстовый. И у него теперь выходит еще и рулабус. Потому что он по-своему трактует ФИРРРП правила, которые уже предписаны в своде правил Беброграда. Далее. Ему про угрозу уже сказали. Тоже нарушение. Итого, у нас что выходит? Фрикил, правила профессии, ферре нон РП, нон-РП, рулабус, и что там последнее было? И угроза администрации. Два из... итого, сколько ему выписывать? Мне рассказал про то, как оказывается, работает правило фер П. Что если тебе оружием угрожали, а потом его вдруг убрали за... на пару секунд? То фер РП все больше не действует, можно делать что угодно. Вот, в этом и -а Итого, что у нас? Фрикил, рулобус, -а ферре РП. Сколько мне выходит? Сидели. за РБ. А давай я уже это все сделаю. Принимать удар на себя, так полностью. Все, я тебе желаю удачи. Российская помощь нужна? Нет, спасибо, пока не требуется. Ну, русским же языком написано. Блять, я вот не понял. Что непонятного? Слез отсюда ты и да слез вот отсюда ты. Давай, человек, было, бегом. Почему я должен отсюда слезать? Потому что ГПП второй этаж не общественное место для того, чтобы тут пребывали граждане. Слез. Раз. Так не слез. слез. Ладно, Два. Второй тоже. Ладно, ладно, ладно. Сейчас попробуй справиться. Ладно, ладно. Да, дай справиться. Дай Как-то ухожи точнее. Это бред. Что а, сейчас, и что? Мужчина. А за что ну, ты делаешь? Ну вы думаю. он свои генераторы забирает. Я думаю, ну, так... Это уже давно можно было сделать, спустившись. пьешь без причины, да? Без причины бить. А, да, серьезно, без да, причины, нет, причины по да? Бью. То есть ты стоишь, и что ты испытываешь терпение госсотрудника, будучи в маскировке, да, граждан. блядь? А значит, без ты причины бью я. Ты меня уйти. Погодь. Ты попросил меня уйти. И я забираю свои вещи и ухожу. Ты это видишь на хрена бить, придурочный. Ты видишь, ты что, видишь что, что он забирает свои генерации? Да нехуй их тут было шо, ставить, ты находясь ты в маскировке ебаный в рот Да, блять, подай жалобу, давай Почему ты начал шокать человека, когда он забирал э, свои датчики? Ну, пошиться слишком долго Можно было спуститься с той территории, про которую я говорил И уже, когда они висели в воздухе, забрать их там Он стоит, глаза мозолит А в итоге выходит то, что у него маскировка Почему-то нельзя было я сразу тебя, об этом ты. сказать Только когда я начал применять шокер, ну, дубинку я ему ни дамага не нанес, ничего такого Он тут же снял маскировку, типа И начинает говорить, ты меня бьешь просто так Нет, не просто так, я тебя принял за гражданского Причина бить фактически, нет В смысле, нет? Ты копошишься, находишься до сих пор на территории, с которой тебе приказали выйти Ну, во еще один адмен, потому что я в этом Утроил А что а тебя не устраивает, слышишь? Вот что тебя не устраивает? Только не к царму Почему? Только да не, не, зови кого нет. хочешь Нет, к там был потому что, поэтому его и не надо судить. А почему? Он потому что был в той ситуации. чем с этого ксарма Был в той ситуации. И что? Разница какая? Разница какая? Ничего. Ну, я у тебя и спрашиваю, и что, какая разница? Он, там был, он был в этой ситуации. Ну и Но, что вот, ему с... мешает тогда Если дать партнер, более точный ответ утром, касаемо утром. этой ситуации. Дальше. Что? Ебанули, сука, совсем после Нового года, Салатов переели. Я тебе объясню, я поставил раздачки на защиту, на вторую, чтобы было равномерно. А он это видел, по идее, вот. И когда он сказал, где я решил их забрать. Я делаю их в воздухе, хочу спрыгнуть, чтобы начинать ну, Я видел а на со месте, стороны это. Он делал это реально слишком медленно. Ну вот. Понял, тогда я закрываю ЖБ, потому что ну, э, я не могу не верить администратору, вряд он будет брать на своей же. И что ты? Гардероб свой, блядь, показываешь? До У этого нет. я сказал то, что я полицейский до этого. Ты мне до этого сказал. Как Но я тебе не блядь, не верить да. должен, если ты играешь за паркуриста по моему мнению? Ты снял, ты блядь, маскировку ты снял попросите. только тогда, когда ты я да тебя ударил уже пару раз палкой. Ты переоделся Ты тогда, когда я тебя уже пизданул, палкой, и начал мне говорить про то, что я тебя без причины бью. Ты как совсем не в Минько? Я тебе сказал с самого начала, что я полицейский. Ну, вот, ладно, а, я, блядь, каждому второму, по твоему, должен Вперед. верить, когда Вперед. мне говорят, что он полицейский. К маньяк, блядь, ко мне подойдет скажет: да, я полицейский, мне нормально, блядь. И все, у меня к нему Ты все мог претензии отпадают. то вместо этого решил сделать по-своему. Так зачем им просить? Ты должен это сделать. Почему он должен тебя вообще просить? Ты же не хочешь получать людей. Он даже людей. не в курсе, что ты гос. А то, что ну ты да. в маскировке сказал, что ты ну, полицейский, Просто но, левый знаешь, тип какой-то. Тебе просто в лицо начнут ржать и говорить: иди отсюда, хоу, тебе пора домой. Хоу. Это маленький гангстер. Они а модератор. Че тебя не устраивает? Тебе да, сказали, ну, все, жалобу закрывают. Идите, я играйте смотри. все, и я тоже хочу. Отпусти, отпусти его, я тебе Нахуй ты опять хочешь? демку ну, с... угу. тычешь? Хай, если и тебе и уже админ лово, разбирающий ЖБС кауша, не? нету нарушений Смотри, нет, нет, нет, нет. Блок, да фиксируем. все, нет нарушения. Блок, он все. фиксируется, он может фиксировать. Ну знаешь, да, насколько видишь, я видел, нарушений там не видел. Потом... Бля, он не русский. Он не русский. не русский. Не русский в том плане, что он русского а языка не, не понимает. По причине того, что ну, нарушений -то, там не было. Вина в основном вся на тебе. Потому что нужно показывать о том, что ты реальный полицейский. А тебя просить никто не должен. Ну, максимум две минуты уделить тому, что Слэшмит показал удостоверение КГБ. Нахуй надо, проще жалобу подать. Не, реально проще там в два клика делается. Че, он хулиганит? Я люблю, когда волосатые мужики обмазутся Генерал, ты что ебанулся? Я говорю, Вы хулиганит есть? или нет? Что? Хулиганит он? пиздак лучше открывай Пиздак лучше как открывай Какой-то сп... странный вам не Ты кажется, как разговариваешь со мной, -то, тварь? Странные, ты думаешь, крыши, у тебя погоны старые. лучше, чем у меня, выше я звания? Погоны, значит, плюшевые. ты можешь что ебало гнилое открывать, на кого плюшевые. попало, да, мразь? У меня погоны а, плюшевые, это по по не видите? У неё погоны какие-то странные ткани Я тебе ебало прокурю, понимаешь? Я об тебя буду бычки вытирать Набей ебалом. А, а я блядь, с удовольствием, ты кафтан снимай, свой офицерский, я тебе да, ебало, раскрашу в труху, ты понял меня, мразь? Давай, блядь, двигайся сейчас. А я сделаю немножко проще. Понижаем. Туда а его. Блядь, блядь, блядь, блядь. Грязь, грязь. Какое-то слишком токсичное поведение. Слишком. Он еще и убежал, не потянул. Это серф скрипача. Нет, нет. все нету тебя стоп я же нет я же по факту все равно остаюсь этим э, госом да я же могу там ствол получить не да ну нахуй охуительно так и что теперь я игра... Ох, блять, вот это веселуха. Только давайте почитаем для начала. Вдруг я ошибусь, лотерейный маньяк, все, все дела. Нужно почекать общественные места. Чтобы не нагружать лишним материалом ролик, объясню, что такое. Меня в этот момент забирают на жалобу. Причина жалобы такая, что я челика понизил из-за того, что он не совсем адекватно себя вел на госпрофессии. И вот эта вот сейчас разборка у вас будет на экране. Здравствуйте, а, за я... что меня сняли с работы? Что я не так сделал? Что случилось? СБГ был? Он был СБГ-снайпер. Пишет, что О, ты... ты моего увольнения. Да, я знаю, что описал. Да, молчи, я говорю. Что, написал, Я что, знаю, что я блять, увольнение. Ты тише, тише. что, ты такое говоришь? Разборка же только началась. Тихо, тихо, тихо, блядь. Что тихо. тихо? я сейчас говорю, я сейчас я спрашиваю. Ты У тебя в качестве причины увольнения была неадекватной, за что ты его... Как? У... А чё он за? Ну он за что СБГшника, бля, да, Давайте третьего чела сюда еще. Третий чел ещё, который мне задаст еще один и тот же вопрос, что я сделал. Ш что? У что подожди, что у тебя с микрофоном? Хуёвый микрофон, ноутбуковская это вебка у меня. Оттуда микрофон. Он за СБГшника бегает и орет, я помню, пенис большой. Я помню пенис Говори, большой. Как? Прямо. Я это пел с челом, который начал это петь. Да Чел мне похуй, ми... Мне похуй, ты играешь начал, за СБГ, начал, у которого вообще-то дисциплинарные взыскания за ним. Правил, что? Так, вы... Давайте так тихо, правило. правил одного микрофона. Еще раз. Это первое. Еще раз говорю. Так. Я объясняю ситуацию. Да, блядь, вы заебали, я сука, дайте мне объяснить, что вы меня спрашиваете Затринь по 300 раз. опа ебала, я вам сейчас обоим выдам. Так, говорите им. <с Давай, с шуток> а, дело было так. Нахуй меня-то а, спрашивал. Это было между торговым ЦТ, ЦТ. А, и полицейским участком. Он бегает за профессию госсотрудника, конкретно СБГ. Эта профессия предусматривает ага. отыгровку... Ну, такого дисциплинированного сотрудника, во-первых, и он бегает, поет за эту профессию «Я помню пенис большой, я помню пенис большой». Типа, охуеть весело, охуеть как весело, конечно, но не совсем нормальное поведение за такую профу. Бегай за бандита, не знаю, за кого-нибудь еще, но не за ГОСа. Кричина весь, э, не знаю, центр города возле ТЦ, возле ПУ. Так, подожди, сейчас полицейский, шеф мусора СБГ. Разрешно нас ну, я не могу найти там ничего там. А, э... закон... Подожди, закон. Ты это только что из головы взял или ты это прочел Франь. в правилах? Мне интересно, что Франь. я должен себя как-то специально вести. Ты это прочел в правилах? О а чем мы будем а, говорить, или ты что-то сделаешь? Может, заткнешь его нахуй опять? Ну, что он, видимо, не понимает. Ты прочел это в правилах нет. или нет? Заткнитесь, блядь. Я не про это в правилах не прописано. Ну, я прекрасно понимаю, Там но. Я СБ... то, что есть... Подожди. Там мне написано, что. Хотя погоди, ну-ка сейчас Ну, просто подумайте, я если госсотрудник, пришлось. госсотрудник, он э, должен как бы показывать пример адекватности, наверное, не? Нет. А, нет а, это все, это все вот что я должен, отыгрывать РП и получать что? Я не понимаю. Там он, не блядь, берет поперёк, главное... говорит, он заебал уже. Сделай что-нибудь. Подожди. Хули же да. Подожди, подожди. Тут в правилах ничего не написано, то что, что он должен отыгрывать прям серию. блядь, чало, который продных угрюм. Ну и всем ломать ебало. Но я и не говорил то, что он делать должен именно так, как э, ты сейчас сказал. Просто должна быть какая-то доля ну, адекватности за эту профессию. А, нет. Ты, вот смотри, нет, жалоба говоришь, сколько как идет, как... минут пять я твою блять вяканье уже минут пять или около того терплю, когда ты заткнешься нахуй, дашь мне поговорить с админом. Ну, кстати, да, фобус. Это... Если еще, еще, раз... Можешь... еще просто... раз ебало откроешь, уже да. не он тебе выдаст наказание, а я. Подожди, ты понимаешь блядь. меня, сука, нет? Прекрати меня оскорблять. Так. Сейчас особо нахуй у меня банда помеху разборки, когда отъездите, умники. Я нахуй сейчас вашу жалобу, я ваш, блядь, я ваш студент я нахуй сейчас. Так, Хобос, блять еще раз такая хуйня. произойдет блядь, во-первых, держишь себя, блять в руках, а во-вторых, еще раз такая хуйня происходит, ты летаешь бан за помеху, про... за помеху разборки. Я понял. Нагибатор, у тебя тоже э, такое идет. Хобос, ручься, я не понимаю, блядь. Говори, говори, говори, говори. Говори. Ну смотри, а вот. это... Что ты. Кто? Не ты, не ты. Блядь, не Фобос на Кипантер говорит. кто из нас? Говори, не Давайте договоримся. Заткнись. Чтобы... Блядь. Фобос, блядь, безогибал. Я просто хочу прояснить, чтобы ты когда говоришь, говоришь, я Ты я просто... Подожди на секунду. Просто э, я пытаюсь помочь. Дальше тебе, блядь, помочь. А, кстати, так, а давай. Да, вот, э а, ну, слушай, у него был факт? Сейчас, я возвращаю. Он как-то х... Не, я вот серьезно, какую-то хуйню нёс, Да сейчас, подожди, я он продолжит. Ему... Ну да, да, хорошо. Тут уж выбирайте О, сами, либо у него нон-РП, либо просто слет с профе. Это кому как удобнее. Собственно, нарушений-то особо нет, да? Да, но это нон-РП, про. Ну, не при... ролевое, не нелогичное попали, я нелогичное поведение. Нарушение атмосферы сервера не или выход за это рамки вам определенных вам профессий. Да, вы можете показать пункт? 1-1. Ага. Правила сейчас, сервера. Сейчас... Да, Окей, 1-1, Да, правила. А, есть лицензию кину. F4. Лечь. Нет, там эскейпы правила прям будет. Слышишь, Фобос. Фобос? Фобос. Фобос. А, да, да, я занят чтением правил. Аут, подожди. Аутфит. Вот, глянь, да. Нужна это, да, аутфит Братан, подожди. Да вот, глянь, справа что? у тебя на экране. Вот, вот. F3, f3, f3. Окей. Okay. Смотри, и что. Ну все увидел. Ну, смотри на лицензию. Ну, смотри на лицензию, и, и что. Все. А у тебя такой нет. Все. Это все, что я хотел. Пиздец, нахуй ты меня отрывал процесс процесса, часы не это называется уже помеха, помеха разборка. Хотя нет, помехи нет. Да нет, Да нет, он дочитал правила, он сам сказал. Ты дочитал? Окей, смотри, я не сказал дочитал, подожди. Это означает ролевая игра, то есть полная частичная игры. Частичное. Ну Путин же не будет говорить. Я помню пенис большой. Это тоже не нормально. В чем проблема? Давай читай дальше. Данное правило запрещает неролевое, нелогичное поведение, нарушение атмосферы. Нерелеванное, нелогичное поведение, нарушающее атмосферы сервера или выход за рамки определённых профессий. Спецназовец нахуй с какими-то двумя бомжами поёт. Я помню пенис большой. А, вот обновил, это кстати, вот, блядь. В России даже такого нет, блядь, ни а! в одной стране мира такого нет. Ниже блядь. есть дополнение, ребята, ниже есть дополнение. Так запрещается убивать забаниных чем-то, кроме кулаков. А дополнение это, блядь, как сюда же оставить, Смайликом а, да, не этому, вообще... Вот именно. А вот это, Где? нет, блядь, я уже сейчас... Это относится говорю, к нон-рп. Ты, ты сейчас несешь хуйню. Это, ну, ну посмотри, блин, я, я, я же не хуйню несу, это буквально там написано. Фобос, у тебя нон-рп. Вот, чекни, чекни, чекни, чекни, вот Я с тебе сейчас... читаю снизу, вот, буквально, нон-РП, да, да, и это входит да, да, в этот блядь. пункт Так да. запрещается убивать забаниных чем-то, кроме кулаков, то есть Это, а, это уже отдельно, подп... это идет. дополнение Блядь, подумай, логично, это уже ходит в другой подпункт Это данное правило запрещает не ролевое, а поведение Это вот ты сюда смотришь и понимаешь, то, что ты, Окей. блядь, за, за спецназовца нахуй я помню, я помню, пенис большой. Что ты, блядь, должен ходить с серьезным ебалом и хуже да. страдать да, какое то да, просто человек, смотри человек. на меня. Человек, послушайте, стой, стой, стой, Отчего а присягу должен э, вести себя адекватно, так как любой служебный орган. Поэтому, ну всегда люди, которые занимаются... Я уже несколько раз сказал правила одного в микрофона, Фобус в постоянно пер... начинал перебивать. Значит, будет... Таков рано. я. Таков я. Да. Это, таков ты, блядь, это, это правила, правило. читайся внимательно и понимай, что правило одного микрофона просто так водятся. Ты своими постоянными перебиваниями меня уже заебал. Сука. Ой, во время та жалость первое, второе, во второе, блять. Но на РП профессии, то есть ты за спецназов, то есть смотри, блять, если бы какой-нибудь амоновец с двумя бомжами, значит, спит пиздец. Чем объяснять а, уже банды а, и а все? А члены, блять, пизды. Ты понимаешь? Я бью и женщин этого. и детей, я бью да. женщин и детей. потому что То я же самое. Сообщу, потому что я Ну, блядь, вот О. это поедет, это поедет. А он ты таяшь за помеху разборки и нон-рпэ? Заебись, лопа. Я помню пенис большой. Так, я теперь играю за маньяка. Моя задача кого-нибудь найти и наказать. В принципе, у меня задача такая стоит в каждом ролике, но... Пиздец, Ёху. блядь. Ну да, вот. Ебать, напал на меня. Что, тут до шлюха получается? Да вон, смотри, закладка, он не слушался. Я ему приказывал, он побежал с ножом. Ну уколы Народ, что с дверью? Все, все порядки. Не понял. Шутим просто. С чего шутим? аренду платят. Ну что-то, мне кажется, Они тут уже... не ладно, ребят. Станьте о, все трое лицом. Хорошо, хорошо. Все трое вредок, вредок, в, рядок, в, рядок, в рядок. А, я еще и бабки с них фармлю без Таранов у меня нет, ничего у меня нету, что позволяет мне как-то действовать, как полицейский. Но зато я могу легко как бы, легко законтрить их тем, то что ты двери умеют открывать. О, товарищ Да, добрый день. А от кого вы скрываетесь? От кого скрываетесь? Постойте. Пиздец, он оружие достал, ты видел? Скажи мне это с того света, придурок. Пиздец, блядь. Ты оружие достаешь и я тебя фрекинул, по-твоему. Добрый день. Что там происходит? Не знаю, стреляй, как брат, это я. Здорово. Че тут, камеру понаставили, снимают, что ли? Таймлапс. Че, рейдить будем? Давай. Давай. Общага, блядь, рейдят, алло. Рейдят, вот, вот эта дверь, залетайте, их там трое с оружием все. А ч эти ебанаты, нахуя вообще стреляют? Рейдят квартиру ну, они, давайте, спасем человека. <ми> нахуй я вызывал рейд? Зачем? Зачем я это сделал, блять? Просто непонятно. Э -э, я только что увидел в вашем кармане холодное. заточку. Это, это не заточка, блять. Это просто крюк. Я его На Холодное собой. оружие не нужна лицензия. А хоть я крюк с собой, блядь. Я с собой таскаю. Что... Я крюк с собой таскаю, чтобы подцеплять эти мелкие вещи. Я работал, блять, кукловодом. Все, а, что я Да ладно, ладно, я остановился. А что? че убегаем, что за неподчинение? А хули вы меня останавливаете? А как хули такой... ты так разговариваешь? Тебе колени нахуй сломать или что? Я, я тебе сейчас еблет сломаю. Да? Провокация такая госсотрудника. А он маньяк или кто, бля? Че он так оружие достает? Гражданский, бля. Серьезно. Так, еще раз, кого я ухлопал? А где он? Он че, ливнул? норпеган Орпэган. Ей лив. Нюхай и 1.4. Я сейчас спрашиваю, у меня есть какое-то нарушение у Якута? Он говорит, возможно, есть, но оно слишком натянутое, потому что, типа, я ГОС, я СБГ, штурмовик. Наигрался челик. У тебя, получается, 6,2Б, нон-РП, нон-РП-ган и рп Сейчас, секундочку. И кров-ДРП еще. Какое, нахуй, незнание правил? У тебя, блядь, дубинка болота на меня нападала. А я отстрелил. Сыковый кров-ДРП. 1,1 плюс 1,3... Вот весь список правил, которые ты нарушил. Какая нахуй нон-рп такая, при том то, что в тебя уже выстрелили из оружия, и ты должен бояться. Тебе снесли 60 хп. Тебя как бы, ну, блядь... Как бы, ну, блядь, Не хочешь Вы, Нет, выключите? нет выключите? не хочешь, не хочешь, не хочешь, не хочешь. Почему? По Ой, и по капусте, ты, нахуй. Вот поэтому. Да, стесняюсь. И у тебя, и у тебя голос уебищный, уебищный ебаный. Уебищный ебаный? Да? <laughs> ну, давай еще пизданить что-нибудь. Пока у тебя есть возможность. Давай. У тебя голос как у уебища, я правильно понимаю? Что ты не хочешь выключать. Да, да, да, ты правильно понимаешь. Ты прям попал в точку. Ты деконструировал мою личность просто максимально... Или ты да, не будь я скрипачом, ты бы уже давно обосрался. Иначе Нет. откуда ты такую моду взял, банить вот так вот, вообще не, не забирая ни на разборку, ни на, не уточняя ничего. Откуда ты интересно взял такую манеру? а? Думаешь, я так один делаю? Я так один делаю. Но я сейчас конкретно с тобой выбледок, разговариваю. Выбледок? Да. Да, я смотрю, да. Вообще да, да, да. Колхозник ебаный, закрой рот. Что ты еще пиздаешь? сам Иначе что? А Иначе что? Кажется, что Колхозник? ебала закрой. За... Эй, и... свинья, рот, ород, закрой я, нахуй пизда. свой. Жил бы я в деревне, тебе бы уже давно... Жил бы ты в да. деревне, я, б тебе я, я бы тебе нахуй интернет бы отрубил, чтобы ты, тварь, блядь, в цивилизацию не выходила, понимаешь? У тебя хватит, может, ты приедешь. У меня точно хватит. Хватит? У меня точно хватит. Да какой, блядь, тебя хватит? Ты модерку купил, блядь. Хватит у него, сука. Тебе по 20 рублей дают на обеды? Сколько копил? Полгода. Год, а? Долбоеб. Я точно меньше тебя копил. Ты точно соси заочно. Какой же ты долбоеб! да я еще и долбоеб пиздец долбоеб, то есть нарушаешь долбоеб, ты а долбоеб вообще. я в итоге выхожу да с уебищным голосом и микрофоном не микрофон у тебя не уебищный я верю что у тебя микрофон хороший а вот голубь причем я, вижу, я это уебишный. кстати не утверждала, а ты даже, уже в это веришь значит я, я даже, понимаешь я я даже, в этом, этом батле даже... я уже выигрыша потому что я ты все таки ч... начал признавать ч... Ч... мою охуенную. блять заткни ебало иначе что ты сделаешь опять авп достанешь тварь заткни ебало свое заткни ебало свое перед тем как ты со мной разговариваешь Давай, давай, давай, я тебе дам возможность. Хочешь? я прям сейчас батя позвоню, тебе бог спортиков закажет. Давай. Прям на сервер сюда приедут. Не... не, ну а ты где живешь-то? Адрес скажи. Адрес э, так, смотри: э, Москва. И все? Нет, Москва, смотри улица Пушкина, дом Колотушкина. Ну, все, давай, давай я жду. Жди, завтра у себя спортиков. Угу. А, кстати, ОСК создателя ты знаешь, чем карается? Чем? Спермачом. Спермой? С пермой. На лбу двоем. А мне похуй леч, леч, Лечу в пермач, буду на других терманах. Бля, бро, можно я его на, пер... на, на перманент откинули? Да я не смогу. Я нашел эту рыбу, я нашел эту рыбу мило. Уху-ху, хуярь просто. Ух ты! А что он сделал-то? Он да дохуячего сделал, но нехорошего. Удачного антагенеза, мразь. Малой, так ты меня забанишь? Или ты будешь ждать, пока тебе твой скрипачки бливо выдаст свою парадминку, чтобы ты меня забанил? А чтобы можно показаться крутым. Ой, ну ты реально, ты реально крутой малой. А зачем Все я его ждать? У меня, ж, у меня ж не раздвоение. Все, <связываю> все, заканчивай серию, брось. не давлю, не давай, давай, безумно уедачи. Слушай, я понимаю, тебе вообще донатки нужен на сервере. Ну не только модер. Ты можешь обнулять, нахуй. А, ну все, супер, супер. Супер, забирай все. Ты не догадался, кто это? Твой обычный модерн ты убираешь. Это скрипач. Это Я тоже скрипач, братух. Я тоже скрипач. Я виолончелист просто. Короче, ты барабанщик. Я виолончелист, он скрипач, а вот этот тип бас гитары, короче, хуярит. Все. Я смотрю, ты вообще не, не вдупляешь, кто это. Я вообще не понимаю. Ну иди нахуй. Слушай, ты чё шлюха? Твою мать нахуй сандалил в очко. Мне ничего за это не будет. Молчать, ё... Слышишь, Артурка, я могу его Дай на первом я... перебанить, если хочешь. У Модоров две недели максимум бана. Давай, и у тебя за инсалт 2.2. Но там просто можно по красоте вот эти все причины прописать. А у тебя получается 2.2, третий пункт, неделя бана. Вот так вот вышло. Поехали. Зачем ты повелся? Выговардовать э, ему не надо, просто пусть на деньку посидит. Мне Икут кидал, как ты там, блядь, джекпот словил человеком-пауку. Джекпот хуй мне в рот называется. Это просто пиздец, на не день был.